всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы с вами посмотрим расклад который я очень люблю называется он читаем ваше поле вот что в вашем поле происходит сейчас как вы считываетесь все что связано с энергией сегодня я попробую прочитать так позиции вы видите Тайм-коды тоже есть в описании к любому видео. Подписывайтесь на мой второй канал, кому интересно, тоже есть в описании, ссылка на него. И вся необходимая информация обо мне и моих услугах тоже есть в описании под любым моим роликом по ссылке «Мои услуги». Хочу сказать, что я неоднократно говорил о том, что я перестала проводить индивидуальные консультации и расклады. Но всегда есть исключения, если э, запрос касается непосредственно саморазвития, самопознания, то э, такие темы расклады, я смотрю. То есть если вы в чем-то запутались, хотите разобраться в своих сценариях, хотите понять, куда вы идете, определиться э, в своих, возможно, каких-то страхах, да, то вот с такими вопросами я э, готова работать, ну а всеми остальными мне неинтересно. Вот, там я скажу «нет». Так, надеюсь, вы определились, и мы с вами приступаем. Позиция номер один. Читаем ваше поле. Что происходит сейчас в вашем поле? Ага, отшельник. Что происходит? Отшельник, вы э, находитесь в каком-то таком комфортном состоянии для вас, погружены э, в себя, здесь немножечко закрылись. Вот. Я не вижу, чтобы это было какое-то отстранение такое специальное. Мне здесь веет тем, что в том пространстве, в котором вы сейчас находитесь, вам просто комфортно. Здесь нету какого-то вот поиска себя, углубления в себя. Единственное, что есть какое-то, знаете, новое ощущение и понимание себя и своих состояний. Вот это есть, здесь что-то такое новое зарождается, что-то такое проскальзывает, и вы интуитивно это можете даже ощущать. Что-то такое новое в вас стало, что-то по-другому, как-то вот по-другому это. Знаете, как будто бы вы вспомнили себя, каким вы были когда-то давно. Вот... Вот как будто бы это снова возрождается. Что-то здесь идет такое, знаете, вот, возможно, вы вспоминали о том, что вот в детстве я был каким-то более открытым ребенком, более улыбался, что ли, более добродушным, беззаботным, где-то бесстрашным, каким-то так не боялись выказывать свою точку зрения, говорили так, как вот все, что думаете, да, говорили, то есть вам как будто бы было все а, фиолетово, как-то по барабану. Вот здесь какая-то такая ваша черта, она снова всплыла, и вот она зарождается заново в вас, и вы как будто бы, знаете, как какой-то наблюдатель за таким аленьким цветочком, да, сидите и смотрите, как он начинает зарастать. Что-то вот у вас такое хорошее, что-то хорошее, хорошо забытое в прошлом снова начинает возрождаться. Знаете, и это приносит вам удовольствие, вот это вот чувство, что я, я на коне, я, я какой-то победитель. Вот здесь вот внутреннее удовлетворение, что я молодец. Может быть, вы начали как-то себя заново хвалить, может быть, принимать себя. Но вот здесь вот это вот чувство, что я молодец, у меня все получается, я как-то вот какое-то внутреннее удовлетворение, принятие себя, некая такая, знаете, гордость за себя, что ли. Вот э, здесь вот прям прям у меня сразу осанка так выровнялась, да? Какая-то внутренняя сила. И это что-то такое новое с одной стороны, а с другой стороны это хорошо забытое старое. Оно как будто бы, знаете, вот как модифицировалось, как-то изменилось. И э, здесь вот проскальзывает такое ощущение удивление самим собой вот вот этой гранью вашей которую вы стали замечать как вы себя считываете сами вы в поле ну вот как дьявол то есть такой знаете человек очень харизматичный с очень яркой такой энергии человек незабываемый творец человек магнит который притягивает Здесь, возможно, знаете, вы вспомнили, как у вас когда-то а, притягивалась удача, возможно, деньги. Здесь вот как, какой-то такой сценарий прошлого, когда вам что-то хорошо удавалось. И вот сейчас вы как будто бы вспомнили это состояние, и оно вас вызывает такие классные суперские такие знаете ощущения что мне нравится да вот вы так как будто бы говорите мне мне нравится да я могу вы как будто бы в себя поверили что ли а как люди вас считывают в пространстве легкие? вы знаете как будто бы не то что страхи свои победили а вы себе что-то стали больше разрешать стали более расслабленным таким человеком и люди вас считывают уже как-то по-другому вы перестали быть резким вы перестали быть э, такими знаете вот как-то колка режущими холодными колючими вот это вот ушло у вас и появилось здесь вот э, люди вас считывают вот это вот доброта да э, какая то легкость что ли простота то есть к вам можно теперь подойти Такое ощущение, что раньше к вам подойти нельзя было. Ну, вы могли как-то обидеть, могли что-то сказать. Какой-то вот, знаете, здесь как ежик, многогранный, колючий, закрытый. А сейчас вы, вы стали другим человеком. Ощущение того, что, знаете, вот съездили в отпуск, отдохнули, другим человеком стали. Вот здесь люди как-то вас так считывают, что с вами хочется общаться с вами хочется как-то вот веселиться, разговаривать. Вы другой, что изменилось, вас не могу понять, что изменилось. А вы наполнились энергетически, да, то есть восстановили как-то свой... Ресурс, ощущение того, что какие-то части вас вернулись обратно. То есть если где-то когда-то вот, при каких-то травмах, при каких-то кризисах вы утрачивали часть себя, то есть менялись, сейчас такое ощущение, что а, происходит м, становление у вас, какая-то целостность у вас. Да, вот ваши частички, они как будто бы возвращаются к вам. И вот эти дыры, которые были внутри вас, и они, может быть, болели, может быть, как-то затягивали, они закрываются, и вы уже, как будто бы, знаете, не тратите, не теряете откуда-то свой ресурс, то есть нет утечки. А есть вот эта вот целостность, и вот здесь, как будто бы, знаете, радуга, такие все цвета радуги энергетические, как... Внутри вас как, как какие-то потоки так проходят, так красиво. Вот ваш кукол, он как будто бы светится сейчас, переливается разными красками. Как, как радужные. И от этого вот вам хорошо. Что произошло, кроме того, что частички вернулись? Аркан шута. Здесь как будто бы э, какое-то вот восстановление произошло. Обнуление, восстановление вас. И как это повлияло на вот ваше пространство, на ваше пространство, на ваше поле. А здесь аркан влюбленных, но вот я его все-таки прочитаю как влюбленные, а не как... У вас появилось больше любви. Вы стали какие-то другие энергии излучать. Знаете, перестали излучать вот эту энергию беспомощности, трудностей каких-то, сложностей, вот какой-то закрытости, что у меня что-то не получается. Появилась вот эта вот легкость, которая помогает вам даже не находить решения, а как будто бы они сами случаются в вашей жизни решения. Вы не вы перестали как будто бы заморачиваться. Зацикливаться, заморачиваться. Что еще в вашем поле происходит? То, за что вы э, держались в прошлом, э, за какие-то, может быть, понятия, ценности, убеждения вот то, что было для вас значимо, какие-то были ваши успехи, победы, э, может быть, вот то, за, за что вы держались в этом, да, оно сейчас как будто бы вот разрушается разрушается это все происходит очищение и вы как будто бы заново ищете себя вы выстраиваете себя заново по-новому по-другому выбираете какой-то знаете новый подход что ли взаимодействие с людьми проживание, вот как вам как вы дальше жить будете здесь вот какие-то такие новые что сказать, новые потоки энергии, дыры свои закрыли, и ваша система стала э, внутри э, работать уже на автомате, то есть так, как она и задумана была. Знаете, вот как э, некий такой конвейер, на котором были э, прорывы, как-то вот что-то там... Порвано было, да, вот этот конвейер, вот он, мне показывают конвейер, вот он порванный, да, потом опять дальше конвейер, как, как пропасти какие-то, вот, и э, поэтому периодически как-то вот что-то э, ну, закатывалось туда, да, что-то что падало, что-то пропадало, то есть были какие-то неровности, а сейчас как будто бы этот конвейер восстановился, вот он гладко-гладко все работает, как по маслу, вот здесь вот ощущение такое. И вы как раз-таки вот это вот и ощущаете. То есть, знаете, вот возврат каких-то ваших частиц. Хорошо, что, что еще в вашем поле? У вас появились какие-то новые желания, появились новые цели. Вы как будто бы медленно стали просто... Идти в том направлении, в котором вас ведет как-то вот ваш внутренний зов, что ли. Вы научились идти и делать один шаг за раз, постепенно, плавно, не торопясь, наслаждаясь, как-то, знаете, идете и вот оглядываетесь по сторонам. Не в плане ожидания чего-то такого негативного, а в плане того, что я хочу насладиться, я хочу э, свой вот этот вот кругозор, да, чтобы не как зашоренный человек, который смотрит только вперед и ничего не замечает, а вот как будто бы я смотрю э, на 360 градусов, да, вот и э, по, по всем сторонам, и хочу впитать вот все, что я вижу в себя. Здесь какая-то новая жажда к жизни, новая жажда э, чего-то такого... Но вы как-то по-другому вы здесь живете. Здесь другие энергии. Как эти энергии будут влиять на других людей? Разрушительно. Разрушительно. Здесь вот, знаете, вот все, что не будет в с вами, это будет разрушено. Угу. Уйдет вот это вот ощущение того, что а, либо вы жертва как-то во взаимоотношениях с другими людьми, либо а, другой человек, уйдет все вот эти вот знаете, а, какие-то вот проволочки, неувязки, а остановки в вашем пути. Вот это вот все уйдет. А что придет? Придет королева жезлов, да, четверка мечей, пашкубков. Здесь придет, знаете, что? Мне хочется сказать, вот какая-то, знаете, духовность, но не в плане чтения, изучения какой-то информации. А здесь вот как-то, вот, знаете, как будто бы что-то внутри вас откроется. Вот какое-то другое видение. Что... У меня чувство, как будто бы просветление что ли в вашей голове произошло либо произойдет вот что-то такое и вы будете знаете жить как ясное солнышко в плане того что вы будете вот говорят как дурак вот он постоянно улыбается улыбаться, что ты лыбишься да иногда говорят людям то есть причины нет а вот вы будете вот каком-то знаете таком похмелье счастья от своего нового вот этого открытия и понимания мира Вот вам хорошо будет, я не могу это передать. Вот это вот хорошо, оно у каждого же ведь свое. Здесь вот это состояние, когда э, какого-то, знаете, с одной стороны полета, с другой стороны вот этой всеобъемлющей любви, э, желание всех э, обнять, э, желание, я не знаю, я это называю желанием жизни, да, когда вот наслаждаешься, и ну, тебя ничего не раздражает, потому что все тебе кажется как-то таким, знаете, э, Милым, что ли, неняшным каким-то таким вот, э, как, я не знаю, здесь, как кадурманивание, что ли, вот как под каким-то препаратом вы, вот в таком, знаете, видоизмененное состояние, но оно такое хорошее, оно светлое. Что-то здесь вот такое будет. Возможно, у вас еще откроются способности. Какие здесь способности могут открыться? Вы как будто бы поймете, куда вам дальше двигаться надо. И что это за способности? По Луне. Они будут, знаете, вот как-то ваша интуиция здесь э, будет... Э, она будет вас вести, у вас появится какой-то, знаете, как способность, как магнит. Магнит не в плане того, что вы притягиваете, а в плане того, что вы притягиваетесь к чему-то, к тому, куда вам нужно будет пойти. Вот здесь такое. То есть вы не в своей голове думаете, вот куда бы мне пойти, да, как дальше двигаться, какой-то цели. Нет, у вас как будто бы магнит, и он вас будет вести, вас будет манить, вас будет тянуть туда, куда нужно. И вы это очень четко, ярко будете чувствовать внутри себя. Здесь э, такие, да, и вот вы, по магу, будете создавать какую-то свою э, новую реальность в этом плане. Вас будет как-то тянуть в нужное, в нужное место, в нужное русло. Я не знаю, какая, что это здесь за способность такая может быть, но как магнетизм, да, то есть я иду туда, куда мне... Вот прям надо. Да, вот вы даже сами не будете понимать, да и вы будете находиться в нужное время, в нужном месте, с нужными как-то вот людьми, если вас нужно, чтобы свели. А вот здесь как-то так. Так, вот такая была первая позиция, интересная очень. И мы с вами переходим к позиции номер два и красненькому камешку, двоечки, читаем ваше пространство, ваше поле сейчас. Искра, хочется сказать, искра полета и движения. Король кубков. Полет воодушевления каких-то чувств, переживаний эмоций и одновременно знаете какой-то вот дуальности какой-то двойственности да неуверенности и это хорошо и это хорошо и что мне выбрать и куда мне пойти и чем мне заняться королева кубков и королева педакли, э, девятка педакли такие вот знаете ощущение того что с одной стороны я как будто бы тревожусь, но это какое-то такое э, легкое волнение, легкое переживание как э, знаете перед сдачей каких-то экзаменов да, например там в школе в институте, когда вы э, волнуетесь трепет вот какой-то трепет э, в душе здесь что-то такое. У меня ощущение того что предвкушение чего-то что будет и сразу появляется какая-то неуверенность а, а вдруг а вдруг а вдруг это будет а вдруг то будет а вдруг будет хорошо либо не будет хорошо вот что то здесь такое как вы в поле считываете сейчас как человек который а, работает над тем чтобы пойти во что-то новое. Человек, который, ну, здесь, возможно, вы либо думаете да о какой-то поездке, о каком-то движении, возможно, здесь даже не думаете, а работаете над этим. Ну, я не знаю, например, заработать деньги для того, чтобы поехать в отпуск. Да? Вот, здесь какая-то работа, либо какие-то рутинные процессы происходят которые вам известны по поводу того что как, как, как вам дальше быть куда вам дальше двигаться возможно какая-то каждодневная переписка с кем-то здесь возможно какие-то документы вот каждый день что-то делаете с какими-то бумагами до да, документации и либо вы вот просто элементарно работаете над тем своим будущим, да, куда вы хотите э, пойти. А куда вы хотите пойти? Десятка педакли. Либо в стабильность, либо э, в создание семьи. Да, что-то новое здесь, новое. Здесь ощущение того, что вот вы хотите какую-то семью, либо какую-то стабильность такой, знаете, вот изобильную. Ну, что-то хотите создать такое, что вас будет наполнять, и оно не будет похожим на ваш прошлый какой-то опыт. Здесь должно быть что-то новое. Как-то вот у меня такое ощущение, что вот вы в голове сидите и себе представляете, что вот я хочу это, да. Может быть, кто-то визуализирует реально. И вот вы настолько ну, погружены в этот процесс, да, желание чего-то что оно, оно просто не может не сбыться, да, то есть здесь вот прям э, то ли намерение какое-то конкретное, то есть вот вы понимаете, вы не просто мечтаете, фантазируете, да, а вы же еще прикладываете какие-то усилия, и вот знаете, как это, мне почему-то показывают здесь как, как куют какой-то сталь, да, вот заводы раньше были а -а, союзные, там, сталь показывает, как она льется, да, что-то перебивается, вот здесь какие-то все кипит, все бурлит, и при этом вот внутренний настрой такой, он очень такой хороший, позитивный. А -а -а, как вас считывают люди сейчас? Как человека, который остановился, знаете, в ожидании некого какого-то шанса, каких-то перемен. То есть, смотрите, вы себя воспринимаете, и поле вас, да, как а, все идет, все идет нужным чередом, в нужное русло все плывет. Вот, и при этом есть понимание, куда, чего и как. А Люди вас воспринимают сейчас, как вы бездействуете, что вы просто находитесь в каком-то а, ожидании. Почему они не видят ваших действий? потому что ваши действия они внутри вас они не внешние, они как-то не проявляются возможно внешне они скорее всего внутри вас происходят. то есть это внутренние ваши какие-то переживания как еще вы считываетесь в поле как человек который наконец-таки повзрослел да, десятка мечей и император как человек, который наконец- таки понял и, и осознал, что его жизнь в его руках и он может получить все то что он захочет достаточно только конкретно понять чего я хочу и организовать этот процесс для получения своих желаний да, вот того что вы желаете. Что еще есть в поле, что вам нужно знать? Здесь э -э -э, говорится о том, что вы как будто бы нашли в себе силы восстановиться, восстановить свой ресурс для того, чтобы двинуться дальше. Здесь вы обретаете какую-то силу свою. Угу. Здесь как будто приняли решение а, быть в двойке кубков. А, быть в какой-то внутренней вашей гармонии. То есть вы пришли уже к этому. Вот внутренне, по крайней мере, вы пришли. Внешне это может быть пока еще не... А, не транслируется, да, не показывается, не выражается, как-то не проявляется, но внутри вы как будто бы приняли решение, что а, вот будет так, как я хочу. И это вот прям, знаете, вот ощущается энергетически, что а, и уверенность появилась, и вот как будто бы все складывается так, как нужно, какая-то вот белая полоса вашей жизни. Так здорово. Отлично, я вам этого желаю. Коротенький у меня был э, второй вариант. И мы с вами переходим к позиции номер три, зелененькому каменшку троечки. Ваше ваше поле. Что транслирует сейчас ваше поле? Тройку мечей и четверку кубков. Знаете? Мне транслируют какие-то искры, какие-то вспышки, да, вот. как у, у салюта, вот прежде чем раскроется салют, либо когда есть какое-то замыкание, вот искры э, мечутся, вот у меня такое ощущение, что вот в вашем поле как будто бы что-то замкнуло, и вот идут вот эти вот искры. Почему? Не пойму, что здесь происходит. А здесь вам говорят о том, что если вы не пойдете дальше в будущее, если вы не пойдете как-то в какие-то перемены, вы будете находиться в таком состоянии. Здесь у меня ощущение некой такой грозы, знаете, когда облако черное, так заволокло все небо, и вот где-то внутри, в этих облаках начинается вот эта вот гроза, и гром и молния, вот что-то такое. Вот вы сейчас находитесь в каком-то таком состоянии. И вам нужно из него выходить и пойти э, дальше. То есть здесь должны произойти какие-то перемены. Вы сейчас как будто бы находитесь вот в эпицентре этой грозы. А почему? Что случилось? А потому что вам нужно сделать выбор, как-то определиться, а вы не определяетесь. Вы вошли в какое-то такое промежуточное состояние, промежуточное какое-то время. Эм, какое-то, знаете, вот... Э, хочется сказать, как-то временная дыра, что ли. Как черная дыра какая-то. И она временная. Временная в плане того, что она временная. На вашем пути она необходима. Вот вам нужно выйти из этого. Вы не выходите. Вы все находитесь в этом состоянии. И не можете... Как-то выйти оттуда, да, принять вот это решение, что я хочу выйти. Вот вы как будто бы там находитесь, да, и с одной стороны идет зарядка, а с другой стороны вам это дискомфорта. Но вы пока не выходите из этого. А для чего вам быть в этом? Угу. А там вы получаете сейчас какие-то знания. Эти знания, они, они связаны либо с вашей какой-то конкуренцией, здесь как будто бы, знаете, идет какая-то притирка. Поэтому мне показываю, знаете, когда огонь зажигаешь, вот два камня, один от другой, м -м, стучишь, либо трешь, и вот искра появляется, да, от какого-то трения. То есть в, это, в этом процессе вы сейчас находите, как будто бы идет какая-то притирка. Возможно, вы на какой-то новой работе идет какая-то притирка временная для того, чтобы вы что-то узнали, поняли, осознали, чтобы к вам пришло понимание, и дальше вы пойдете, но пока вот как будто бы не происходит вот этого понимания, не происходит осознания что вам нужно осознать? О том, что пора двигаться дальше. Уже все, уже тройка жезлов. Пора принять решение, да, решиться, определиться и э, пойти дальше. Что вас сдерживает? Почему? Я не могу понять, вы не можете определиться. Ну, Ясное дело, что страхи. Здесь, может быть, страхи по поводу общение, да, здесь может быть тоже еще какая-то новая работа, либо какие-то новые отношения, взаимоотношения, что-то такое здесь новое, да, когда люди еще хорошо друг друга не знают, вот, либо есть какая-то конкуренция, то есть вот дальнейшее движение, оно как-то связано именно с коммуникацией, с общением с людьми. И вас здесь пугает, пугает снова как-то, знаете, разочароваться, пугает снова что вот вас выбьет из баланса то есть как будто бы вы изначально в новое не идете почему потому что вы как будто бы проецируете на свое новое старый свой вот этот вот опыт и вас туда не пускает в новое, потому что говорят что ну зачем вам заново выходить на тот же самый круг вам не надо поэтому вам нужно здесь сменить только мышление то есть видеть вот в том новом куда вам нужно пойти Какие-то новые сценарии для себя. Потому что если вы так, как вы мыслите сейчас, вы и создадите то, что у вас было в прошлом. А этот цикл уже закрылся, и вам говорят, что в новое мы тебя только пустим. Тогда, когда ты будешь готов э, вот, существовать каких-то новых э, реалий, вам нужно сначала придумать свою новую реальность, свою новую модель поведения. Не та, которая есть сейчас здесь, основанная на разочарованиях, на сожалениях на горечи нет вот вот это вот до тех пор пока хочется сказать вы свою голову не измените свои какие-то мысли не начнете их контролировать не прекратите бояться поэтому вот вы вот какой-то бездне, я же говорю каком-то временном промежутке застряли по верховной жрицы и вас дальше не не пускают как вы считываетесь в поле как человек который проходит сейчас суд Кризисный такой момент, когда должно вот произойти вот это очищение. Переоценка вас очень глубокая. И вам это дается очень тяжело. Угу. А почему? Потому что все происходит достаточно долго. А долго происходит, потому что... Потому что такой опыт нужен вашей душе. Так нужно. И главное, чтобы вы усвоили это. Понимаете, вы, возможно, торопитесь и не усваиваете здесь этот урок. А здесь он необходим как раз-таки. Потому что туда, куда пойдете вы дальше, ну, это вот как говорят после школы, да, идете в институт. Забудьте, что вас учили в школе, в институте будет по-другому. Идете на работу, забудьте, что вас учили в институте, на работе по-другому. Вот здесь вот примерно такой этап. А вы не можете забыть. Вы идете в это новое со своими старыми знаниями. Как люди вас считывают. Как короля мечей. И десятка кубков. Знаете, как будто бы как человека, жаждущего быть счастливым. Я спрашиваю, что вам не хватает для этого счастья? Выпадает королева Пендакли. Что вам как будто бы не хватает для этого счастья какого-то расширения. Король Пендакли. Пары вам не хватает, возможно. Либо человека, который бы вас, знаете, как-то вот, ну, поддержки не хватает. Человека, который бы вас понимал, человек, который бы вас поддерживал. Здесь как фонит вот этим вот прошлым, прошлым вашим опытом. Какая-то грусть, сожаление по этому поводу. Хорошо, что еще показывает ваше поле? Ну, прекрасно, колесо фортуны и аркан мира. Что вот проходите, вы действительно проходите какой-то завершающий этап. Здесь вот как зачистка чего-то такого старого уходит. Что вам нужно здесь делать? Вам нужно быть, знаете, каким-то вот таким статусным человеком по аркану императрицы. И вам нужно быть уверенным уверенным в себе, уверенным а, вообще в том, что происходит. То есть, знаете, вот какая-то здесь внутренне, как бы описать это состояние, когда, знаете, не то чтобы беззаботность, но я не переживаю ни о чем. Я четко знаю вот это вот понимание о том, что все, что должно произойти, оно случится, и я просто иду дальше. То есть, если мне нужна будет помощь, я знаю, к кому обратиться. Если мне нужно что-то сделать, вот здесь внутренняя уверенность в себе, И при этом находиться в некой такой гармонии. То есть императрица – это архетип человека, который несет гармонию и баланс во внешний мир. Но первично надо его обрести внутри себя. Здесь у вас идет какой-то обман по поводу вашего будущего. Вы здесь закрываетесь от своего истинного пути. Угу. Пытает звезда. Вы как будто бы закрываетесь. Не, не идете вы в это новое просто расслабьтесь у меня такое ощущение что вот вам просто нужно а, расслабиться перестать сопротивляться перестать бороться с самим собой довериться вот здесь вот нужно тотальное доверие доверие куда вас выведет а вы сопротивляетесь это как вас бросили в речку, да, а в ней есть течение. Вы барахтаетесь, чтобы выжить, и плывете против течения. А вам говорят, успокойся, расслабься, доверься этому течению, оно тебя выбросит так или иначе в вот, более такое спокойное русло. Только надо довериться, а вам страшно, и поэтому вы плывете против течения. И чем больше вы плывете, тем больше идут вот эти вот искры. И вы, по сути, да, есть течение, есть вы, вы с ним боретесь. И тем самым вы находитесь в какой-то статике, нет движения. То есть вас и в старое не пускают, то есть против течения плыть. И по течению вы не идете. И вот здесь вот эта вот борьба, борьба, бесконечная борьба. А вам страшно довериться, отпуститься. Вам кажется, что если вы перестанете руками, ногами махать в этой в этой реке да то вы потонете вот здесь как будто бы здесь ощущение того что а, позволь себе э, утонуть знаете это когда э, спасаешь человека спасатели говорят о том что когда человек начинает руками ногами махать очень сложно э, ну как этот э, путь спасения да он э, выстраивает какие-то преграды. То есть проще, когда он уже, ну, как говорится, да, и его проще тащить. То есть он не двигается, не сопротивляется. А когда он начинает сопротивляться, он еще больше причиняет трудности, сложности спасателю. А вот здесь про это идет речь. Здесь нужно довериться. Просто довериться и отпустить. И не бояться. То есть, знаете, хочется сказать, что пускай вас вынесет туда, куда вас вынесет, а дальше вы будете разбираться по обстановке, что произойдет. Но вам страшно, очень страшно, и вот этот страх, он вас держит. Я не вижу, что вы пока готовы отпустить. Нет, вы пока и будете вот в этой зоне временной. Вот такая вот у меня была третья позиция. Пишите свои комментарии. А я благодарю вас всех за внимание. Пожелаю вам прекрасной, отличной, теплой, доброй, искренней, открытой недели. И до следующих раскладов. Всем пока-пока.